Потому что кто с Мы находимся чемусь, докладно сам не веду и мы находимся теперь при вокзале славутого города Уроцлав, Типреслав, Типреслав, Типреслава, как он ранее назывался. А тому мы находимся, Открыл вам секрет, что мы вырешили тут сыграть концерт. И мы завтра будем назирать, сколько людей изберется. Электричного, причем электричного гурта. Не то, что я один с гитаркой акустичный, мы удвок с гитаристом играем на акустичный сет. А тут соправный, великий, полторагодинный э, электричный концерт. Я приезжал сюда из гуртом НРМ. Мы играли там, о, тут близко, в центре в клубе Weekend. И шли вот, жили мы в районе вокзала, как и теперь мы живем в районе вокзала, и шли мы вот этой дорогой туда, на старушку. И тут вельми-вельми такие старые и места, такие величные, все высокое. Показывает, что это было количество частка Великой Империи, не будем сказать, какой. Вот. И, ну, вот этой дорогой мы и теперь выправляемся в свой сегодняшний шлях. Тримается свет, на неуклюдных ногах. Меж сезону снегов на свете затяшенный шлях, Скрось холод и страх, поднимается величный птах, И он керует далекой ветер, стюденный не узнак. Да! Димжу просмугуй прошите И, облых и, свой, и чужи. я иду от души до души. Той край, землю не укрывают крыши. С сюда приезжали. Тут играли концерты такие локальные, я бы сказал. И это починалось в 90-х, с конца, и да не где.. На Насколько я помню с середины десятых, да, 26 года, старая ратуша. Один раз тут был в 99 году. годе, а вот тут был прием. Играли не только НРМ, играли НРМ, лис, помидоров. И тут был прием у мэра, вот в у этой у, у ратуши. И памятую, что мы кевски разговаривали по-польскому, и там нечто блытались, но тем не менее это все отбылось. Нам вручили некие там грамоты, некие сувениры. А в Оголе это город по-польски кажется краснолюдков, по -нашему, по нашему кажется гномов. И тут у каждой подворотни, при кожных дверях, не каждой, а лишмат, при каких, есть такие разные инсталляции из гномиков всяких. Меня зовут Вероника. Мы в Ауроцлаве у э, клубе Лончник. Э, на, на концерте Левона Вольского я являюсь э, одним из организаторов данного концерта, э, организуем концерт Вольского от суполки э, белорусского уродства. Запрещаем у всех сердечно на сегодня на этот концерт. как послухать крутую белорусскую музыку, по которой мы уже все тут подается, засумовали засумывали по белорусскому року, тому вы так запросили, як, и когда доведались, что это Макчина, так, Макчина уг этом месяце, это было очень круто. Cześć, Marcel, też wraz we Wrocławiu, w Kubie Łącznik, zapraszamy na koncert. To 14 albo 13? 13, może nawet 13. No, może nawet 13. 13, jak byliśmy w tym uwieźcie na zakresie? No, 7-8 lat. Niedawno. Niedawno, tak. Jeszcze w tym wieku. Począł. Как раз 13 минулый раз, а в прошлый раз когда я был в России. А вот, видите? Супадение какое Что у тебя за гитара? У меня гитара PRS Очень классная гитара, ее очень-очень люблю Она очень такая универсальная а я на меня но... не то любить, Но... <laughs> Универсальный инструмент Давно уже с ней да, лет пять. Лет пять я с этой гитарой. Купил я ее у легендарного Руслана Владыко, пана гитариста Ляпис Трубецкой, очень классного человека и крутого гитариста, которого, к сожалению, уже нет. Вот. Гитара принадлежала ему, а ему можно верить. Вчера <с> я Wrocławiu. Właśnie szykujemy się do samczeku. Grałeś pierwszy raz e, w białoruskim zespole? Tak, tak. Najbardziej. Drugi raz. Drugi raz, drugi raz, drugi raz już gram. fajnie. Będzie muzyka ciężko rokowa. Także, no, no, takie duże wyzwanie dla mnie. Ale, ale jest, jest dobra energia i myślę, że będzie dobrze. Nagram. No, Co to w ogóle za gitara? Alembik. To jest amerykańska produkcja Alembik, sześcirunny. Jakiś customowy? Wiesz co? No, tak, to są customowe rzeczy, o, to jest model Orion z takich znanych, z znanych basistów, którzy, którzy sygnowane mają tą, tą firmą Malenbig, sygnowana firma to taki sygnowany bas to jest gra na takim basie Stanley Clark to jest taka postać dosyć znana, że tak powiem, w świecie basowym i nie tylko, nie? i kontrabasowym ale, ale instrument, no, już, już jestem posiadaczem go, jego 10 lat i po prostu nie zamienię na żaden inny Tak mi się wydaje, bo, bo, bo z roku na rok coraz lepiej, wiesz. Wygrany przede wszystkim, wiesz. Da, fraktal. Сегодня играю. Fraktal такой процессор и аналоговые звуки только цифры. То есть мы не используем комбике, микрофоны, усилители, а мы используем готовый звук и посылаем его прямо okay, в линию. А это, это не достаточно недавняя, недавняя гитара, это э, Гибсон Миттаун стандарт. Конечно, гитара просто с такими мощными датчиками, и, как я взял, случайно я ее был уверен, начал играть, и почему-то она у меня так прижилась, что я практически все не играю. На другой сегодня гитара, я буду играть на... Э, на Гипсоне Лес Пол, есть такая модель, присвеченная легендарному гитаристу, вот э -э этому самому Лесу Полу. Вот мне э -э таки есть один гитарист, и, и инойшемая таленты такие Антон, вот он мне посыщает гитару, за что я ему верно идиакую. Вот я буду на ней играть песни, где тяжкие песни переложенные уретакие. Приехать в, в себе привезти в э, у перебрануться в эстрадную, в упротку. Потому что мы маем отказы перед нашими слухачами, которые держатся. Мы повинны вывести в блестках, все, вот таких, все напомаженные, с коком. И вот, с мы вертаемся в готель, проводим в себе парадок, принимаем маленький душ и вертаемся сюда. До побочения, до встречи на концерте. Нет, и ты, к тебе сломают Яны тебе счастье Душиться в жергах, хрустить и крастье Скориться женкой, морять на праце. Не нарываться, не выдергаться У темры жить, захнуться у темры Ломай систему, ломай систему Ломай сценарь, Собрались, я холил походу в у клуб, в э, просторах, зверя, друзья, концерт. Вольска. Вольсках э, собрались э, белорусы, э, не столько из приехали из Варшавы, из Сбельки, так само приехали. Я верю, не рада очень радуюсь и бачу, что такие э, людей, в что преемственности собираюсь людей, собираюсь моих добрых сепру в одно место. Впервые я узнал о Вольском, это был, город, э, был фильм «Живе Беларусь, где самым треком был Львов Вольский. Вот, и тогда я начал слушать Лемон Вольский. Лёгкие и лёгкие? Конечно, давно. А, мне подается, что всё межит всё, а, но ну, не уведу давно, много годов. Все правдой белорусский, я его концерты, а, не только в дворусном фестивале, я слушаю его, хожу на концерты. Я имею в виду песни из народного альбома. Я тебя сламная! Да? Да, да, да. Сто ходов самоты неведомо, ведома ти, то веру воскресне. солнце над болотом, за колючим дротом, здратовали песни Где ты, мой свет, где ты, мой край, где ты, мой смех, кто тебя бескрал? Моё каханье, покажи мне шлях до дому. Моё каханье, не давай мне упасть и дому. Моё каханье. Вечная... Позарьте. Такого ужаса в 2016 года. Ты прочинаешься ранком, а небо няма. Ты выходишь с дому, а дороги няма. Ты удыхаешь на полный ахруди, А по ветра нема. Йось турма. Йось турма. Не ты натыкаешься на стену, А я на, на, на тебе. Не ты падаешь. Тут бездонь, а я на тебе. Не ты выключаешь светло, а я на тебе, Як на войне. Yo, Треба в разных краях побывать Взрослые штаты под твоими ногами Три слоны нерухомо стоять классно только не клыху громче это по на пошне песня зарастаю наполниться выкластись просто как этот клуб заполнил наши ваши знания экономии. раз два вот можете сюда подвести до микрофона когда сможете то есть ну давайте смогу и нахожусь это не демократия вообще назвалась